Так, надевай маску, надевай маску. Давай, сегодня все должно быть хорошо. Угу. Надеюсь, у нас получится. Да, пошли, пошли, пошли, пошли. Пошли. Плавать умеешь. М? Тут придется плыть Да, да, вполне Сразу у нас пойдет отход на этой лодке Хорошо это, что у лодок нет номеров а. да. Если бы были, то это был бы полный капец Пришлось бы еще уничтожать Так вот Мы пошли, пошли, пошли Ты где? Да, шифтись, шифтись все, по-медленному иду. Иди. Так, давай через парковку зайдем, да? А там есть на парковке? Да, думаю это... думаю, это будет хорошее. А, да, да, да. Там же есть лифт, помнишь? Аккуратно. Да. Не разбуди там. Стоп, это. лифт будет слишком громко. Не, не бойся. Та вот спит как орешек. Я уже второй раз смотрю на этого охранника. Ему выплатят деньги то тот, что он спит. Блин, я вот такую mm. работу бы хотела. Так, тут где-то где есть лифт, пошли земной. Вот лифт, лифт, лифт, лифт, лифт. Погнали. А -а -а. Давай быстрее. Здесь отель есть, вот. Вот, погнали. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. А наверху Юрий. Так, заходим. ⁇ м, я испугался. Так, ну, все, тихо, тихо, тихо. Ох. Дети тоже нас Блин, мы все ювелирки. Хватай алмазы. Ух ты, шо они такие тяжелые? Хватай железо. Хватай железо. Это. Это. Ой. Ой, боже! А! Выходим, выходим, выходим, выходим! выходим. На! Ладно, дернись. Де... Денис? Что? Вот? Почему они все в крови? Там зомби? Чего? А! Ладно, коп, держи свою пушку. Откуда у тебя такая броня сильная? Капец! Сколько их там? Ладно, нас спасать свою шкуру. Как я понял, Денис это увидел раньше. И смотался. Что? Ладно. На. Так вот. Может, мы его еще сможем найти? Как ты думаешь? Может, еще его можно поискать? Вдруг он еще живой? ай я, я, Не, не укусил эту дивизию. О, утро, утро, утро! А они горят? Они горят? Я там сколько уже промаялся в этом? Фух, ладно, надо бежать, надо бежать, надо бежать, бежать, бежать надо. Фух. Маленькие какие-то зомбики. Так. Так, так. так. Так. Почему их так много стало? Просто в один момент. А? Почему здесь взрывы? А? Капитан. А где... Коп. Что у в... вас? Коп, ты где? Коп. Ты что, умираешь? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай, ай. Больно было! Ты где? Что ты орешь? Может на улице где-то? Коп, ты где? Блин! Закрикни, где ты? Только не кричи тут! Я не пойму! Коп, ты где? Оп, ты жив? Ладно, ладно, надо уже сматывать отсюда. А вот ты, фух, что-то произошло. Откуда у тебя алмазка? Откуда взялась? Я даже не заметил. Миниган? Подожди, э -э, что давай зайдем в этот домик. Слышь, кто там? Нам надо здесь оборону сделать какую-то, слышите? Может, где-то здесь есть Денис? Денис, открикнись! Окликнись, блин. Уже за этих зомби дар речи потерял. Денис, ты меня слышишь? Крикни что-то! Вроде бы не слышит. Жалко. Денис! Меня не слышно? Жалко. Ладно, он не слышит, он, наверное, покойник, слышишь? Он покойник. Что ты там уже упал с этажа или что там происходит? А, а, -а. еще зомби? Тут какой-то ж... золотой зомби был. На парковке или что? Я не пойму. Но его больше нет, как я понял. Ладно, будем вдвоем выживать. Надо будет искать патроны. Да, вроде бы уже все зачистили. Что это такое? А? Ладно. Ладно. Они лезут и лезут с этого тц. Такое чувство, как будто их спавнер или что-то еще в ТЦ. Ладно. Вроде бы волны нету. Фух, надо нам спрятаться в каком-то из этих домов. Давай знаешь, как спрячемся? Я в этом доме Поднимайся вон на вот тот этаж Видишь? Через ступеньки, да, белые Поднимайся туда Сломаем там стекла И будем друг друга видеть Хорошо? Так Нет, тут нету стенки Показалось Где она? она... Все, я поднялся А, там уже, блин, был Так вот здесь. Ты где? Что ты там стреляешь? Я не слышу Поднимайся выше выше. А, подожди Это кто-то стреляет Это не ты? Стой, подожди Тут кто-то стреляется Главное отсюда не упасть Там кто-то живой, слышишь? Коп А? Кто там стреляет? Кто-то на кого-то напал. Не знаю. Здесь пусто. Ладно. Блин, уже ночь, ночь, ночь, ночь. Блин. Так. Мне похоже... По по, по... Опять! По коже, по коже, Мне кажется, Денис уже давно умер. Смотри, сколько их. Коп. ёшки -матрёшки. конченый ну что сказать о сундук его же здесь не было <с nossa> опачки опачки мне не нужны алмазы держите вам будет. А вот это мне нужно вот это мне нужно вот это мне нужно вот это мне нужно спускаемся что за мелкий такой? Шкель. Фу. Ай. Сколько их здесь? Фу, -фу, -фу, -фу, фу Да нам надо вообще отсюда выбираться каким-то макаром. Слышишь? А, лодка, лодка, лодка, лодка, слышишь? Лодка, лодка, лодка. Пошли, пошли на лодку. Пошли на лодку, на лодку. Так, на... так, так, так, так, пошли за мной, пошли за мной, за мной, за мной. Так, э, за мной, за мной, за мной, за мной. Быстрее. Так. Угу. Ты же плавать не умеешь, да? Да? Ты умеешь плавать? А? Не умеешь? Ладно, давай перебирайся. Погнали. Пошли, пошли, пошли. Мне надо будет прибло... хм, проблема тебя туда надо доставить. Ладно, давай быстрее. Ты где я там? А что ты там уже что-то видишь? У меня просто зрение, зрение плохое. Ч... Чего? Сто... Стой, подожди. Это как? Стой, это как? Стой, не иди, а ты сейчас утонешь. Это как? Лодка? Что с лодкой? Ой, ёски-матрёшки, как здесь холодно. О, привет. Клоп. Я кто? Ну, чёрная маска, помнишь? Ну, дробовик, помнишь, ограблял? Да, давай, все пошли. Ай, да, так, блин. А, что там? О, броня. А то я уже могу... О, не щит, это хорошо. Все, пошли. Смотри. Как я понял, у меня появилась идея, мы же можем в магазине лодку взять, слышишь? На прокат, можно и так сказать. уже съесть, прям. Оп, ты что, больной? Все, давай бери лодку. А я слишком маленький, я не могу достать эту лодку. Достань мне эту лодочку. У меня есть динамит. По динамиту заберемся. Знают это, что это плохая идея. Вообще. Вот, Все, я взял, нашли не, ну не стреляй же по демониту. Он все равно не взорвется. Ну, ну всякий. <смешит> <смешит> Пока. <смешит> все, пошли. Я все равно в этом городе могу делать, что захочу. Потому что это буквально наш город. Ну что здесь вообще в живых никого не осталось. Больно. Зачем ты по мне стрельнул? Ну, не стрельнул, не ударил но разницы здесь нет я все равно почувствовал бой ладно пошли точнее поплыли ладно поплыли и наконец-то мы выбрались с этого чертового города что-то с башкой ай блин ай, может ну нафиг это не, ну не, не все сам я, ты сам, ты сам, братишка, ты сам, ты сам, ты сам, ты сам, ты сам, ты сам, ты сам будешь грабить. Ну, я не хочу грабить. Я, я, я, я, я честный человек.